Компании Image People, просто гости, друзья. Также я присоединяюсь здесь к поздравлениям, поздравляю всех с праздником. Желаю всех благ, всего самого наилучшего. Праздник такой достаточно интересный, связан с трудом, чем мы с вами занимаемся, несмотря на праздничный выходной день. Спасибо за отзыв. Видно, слышно. Сегодня мы с вами было предложение поговорить о новом функциональном питании, вернее о функциональном питании как о новом продукте компании Major People, которая сейчас выходит в продажу, скажем так, в этой компании. Основной вопрос был, для, ну, запрос на сегодняшний день был такой, чтобы рассказать все-таки о преимуществах. Я сейчас попробую это сделать, потому что на самом деле, вы знаете, что компания Made in People занимается продуктами, которых, ну, практически нет. Аналогов, которым нет на рынке, как в России, как в Казахстане, как и можно сказать, в мире, старается искать таких производителей, новые технологии, то есть достаточно молодая, продвинутая команда, которая ищет что-то новые технологии. И таким образом мы познакомились с этой компанией, и таким образом уже 4 года плотно сотрудничаем. И вот поступил запрос где-то полтора года назад. Мы рассказали о том, что у нас есть технологии производства протеиновых, белковых вещей, то опять же с помощью нашего нашей технологии, я сейчас об этом расскажу из растительного сырья, на что вот мы все это время вели переговоры, думали, как это внедрить, как сделать, проверяли, исследовали еще раз, то есть потому что компания Imagine занимается продуктами, только в которых Сами очень уверены. Ну и, конечно же, за все это время этот продукт был протестирован на друзьях, знакомых, на себе. Вот. И таким образом сегодня он выходит к вам. Начну, наверное, я с продуктов, которым мы занимаемся непосредственно наша команда, команда компании Organic Production. Команда, которая занимается вот этой новой технологией, очень похожая на ту технологию, с которой мы делаем, на которой мы делаем, которую мы используем для производства альфа-биофлавоноидного альфа комплекса. Сегодня принято решение называть его так. То есть основного компонента, который отличает нашу с вами гидроплазму от всех продуктов, связанных с гидроплазмой на рынке и точно так же отличает свойства и качество дегидроклицетина от всех э, таких же продуктов на рынке. Вот. И сегодня давайте поговорим действительно о технологии. Я не буду рассказывать сейчас э, об свойствах, полезных, как тыквы или нута или животного белка, да, потому что это нужно останавливаться на каждом продукте отдельно, и нужно каждый продукт разбирать прям по полочкам, вытаскивать из него все основное. И на самом деле действительно этой информации также много и в интернете. То есть ни для кого, давайте вот начнем да, с тыквенного семени, да, ни для кого не секрет какую пользу вообще несет тыквенное семя и какие в нем какие у него полезные свойства. И на самом деле сегодня на рынке очень много присутствует муки из тыквенного семени, и порошок из тыквенного семени, и протеин называют из семени тыквы, да, то есть правда очень много. Сейчас очень модно, очень модно появились магазины здорового питания органической еды, но ну, по-всякому называется здорового питания. Да? И все, что мы там видим, мы там видим вот эти, э, очень много там присутствует различных, конечно же, э, видов продукции, но и семя тыквы присутствует. Я сегодня хочу сказать об отличии нашего концентрата из семени тыквы от предлагаемых на рынке концентратов или муки, я не знаю, вот, везде пишут, что это мука из семечек тыков. На самом деле, что такое мука? Да? Это перемалывают в определенную. В этот, ну, идет механическая перемолка, и получается естественный такой помолв, получается как мука. Вот. Чем отличаемся мы мы не перемалываем у нас нет механического измельчения что касается тыквы вы знаете в семени тыквы содержится очень много аминокислот 17 18 видов аминокислот и очень много витаминов включающих как е b1 b2 b3 b6 включается семя тыквы включают в себя полевую кислоту очень много компонентов понимаете и когда перемалывается это на механической оббавке. эти компоненты за счет во-первых соединения с кислородом вот мы очень много занимаемся растительным сырьем да и знаете вот до сих пор не получается у нас с кедровым орехом в котором очень много очень много вообще свойств таких уникальных да, никак у нас не получается его размягчить так чтобы не окислить да то есть вот даже наша технология сегодня не совсем это позволяет. Но мы уже почти это сделали, но пока еще не совсем. Вот. А с тыквой получилось, потому что у них мягкая идет. Семя тыквы не э, чистится. В данном, в данном случае то, что мы производим, семя тыквы не очищается от кожуры. Потому что основное вообще, вот это вот, вы же знаете, семечку если разлож, разобрать тыквину, да, то у нее есть такой зелененький вот этот вот, слой на кожуре и на самой семечке остается. Вот в этом слое самое основное, что есть вообще во, всей, во всем этом целостном семени, да, получается. И мы методом, ну как бы и шелушения и плюс вот этой вот нашей обработки сейчас я расскажу об этом. Вот все, что мы делаем, мы пытаемся не испортить. Вот технологии того же перемалывания мы пытаемся не испортить. И поэтому мы ушли от вообще механического перемалывания. У нас нет. Наша с вами особенность, это что мы не... Нет механики. Нет, во-первых, вот отсутствуют химические сорастворители, да, отсутствует высокая температура, то есть нет варения, вываривания, как тоже многие делают. И бескислородная среда. То есть мы не мы не разрываем волочную структуру, которая есть внутри э, вот этих вот, э, ну вот этого семя, вот этого растительного сырья. И получается таким образом, что вот я вам сейчас даже зачитаю краткое описание, как это делается сама технология. потом еще чуть-чуть добавлю от себя то есть экстракция флюидами биологических активных веществ экологически чистая и наиболее эффективная сегодня для переработки растительного сырья в условиях э, этой обработки температура кипения флюида не превышает значение комнатной температуры то есть 30-32 градуса о чем это говорит если вы помните да вот сейчас тоже стало очень модно вспомнили и про лен, и про льняное молочко, да, и про все, ну, в общем, про все э, растительные виды, которые раньше, в принципе, вы помните, да, там бабушки, прабабушки, да, они варили льняные каши, да, каши, содержащие вот эти вот э, все то, что содержится, вот эти аминокислоты, жиры, полезные белки, да, протеины, вот. Они не варили, если вы помните, они их томили, то есть заливали водой, и нужно было это сколько-то выдержать для того, чтобы волокно, вот, ну, вернее, вот это вот зерно, набухло или там э, зерно, да, набухло. И когда оно набухает, получается, что происходит? Оно как бы создает вот эту ну, получается, набирается воды и создает вот эту волочную структуру, из которой легко вытаскиваются вот эти аминокислоты, жиры, белки. И тогда организм сам берет. Почему полезны были эти каши, не вареные, именно такие? Почему? Потому что организм, в принципе, как и говорит Виктор Михайлович, всегда да, самодостаточный, самодостаточное вообще производство, можно так сказать, организм. И тогда он из этой каши берет все, что ему нужно, собирает это в то, что, в то чему ему не хватает. Потому что мы знаем, что из-за нашего сегодняшнего образа жизни у нас какого-то витамина хватает, какого-то не хватает, да? и организм сам знает, чего ему хватает, а чего ему не хватает. И когда он поглощает вот эту вот, ну, начинает впитывать в себя вот эту вот кашу, скажем так, такую, которая на воде просто была сделана, томящаяся, не при варке, да, которую не варили, то он вытаскивает, он сначала разбирает ее, вот эту вот кашу на вот эти вот, на ряд этих, на цепочку этих полезных элементов, да, потом вытаскивает из него все, что нужно, остальное выбрасывает как, ну, как выходит естественным путем и работает как пробиотик, то есть как пищевое волокно, просто как пищевое волокно, то есть вроде как он. И пользы уже не дает, но с другой стороны он очень хорошо очищает стенки, там, кишечника и всего, все, и помогает мягкому выходу. Так вот мы своей технологией, опять же, добились именно этого. То есть мы не, никаким образом не испортили все вот эти полезные свойства, все эти, всю эту цепочку, понимаете, мы ее не разорвали. И мы не прерывали процесс ни разу. То есть у нас бескислородная получается... Обработка, то есть мы ее с воздухом, то есть, когда семечка распадается, мы ее воздухом и там нет, она не окисляется, потому что нет кислорода, нет воздуха, да, и таким образом никуда это не улетучивается, а остается в целостной. И дальше за счет технологии оно, получается, стекает, оно сначала шевушится там очень так серьезно, потом стекает такую, получается, субстанцию и попадает дальше в сушку, которая идет тоже это на уха у нашего совместная вот с, тоже с учеными уже российскими вот, когда в эту сухую сейчас я когда выпаривание идет тоже без кислородной среде и улетучиваются вот эти вот со-растворители которые мы добавляем я сейчас об этом скажу давление получается там 60-70 атмосфер но она вот эта сушка происходит при вот такой постоянной вибрации да, и получается что вот этот вот молекулы вот эти вот каждая каждая крупинка казат которая как бы взглядом кажется что это мука а это она Получается целостная, понимаете? То есть если ее рассматривать уже на атомно-молекулярном уровне, то она вся вот такая вот в волокнах, так и остается в волокне. И поэтому организм ее воспринимает как единое целое, да, он ее поглощает, распознает опять на вот эти все элементы, вытаскивает, что ему нужно, и а остальное также выходит из организма как. Я до этого говорила. То есть, понимаете, мы ее не разрушили. Механические, механическая перемолка, она разрушает эту структуру. Мало того, там это взаимодействие с кислородом, и поэтому идет окисление. То есть, да, полезные свойства остаются точно так же, как, например, можно щелкать эти семечки, да, тыквенные, и тоже пользу вносить. Но, к сожалению, к сожалению вот, допустим, щелкая семечки мы их раскрываем они с кислородом начинают взаимодействовать все это и процент вот этой усвояемости нашим организмом этого этих положительных моментов которые есть в этом сырье он значительно снижается и мы сегодня просто добились того что в принципе в одной столовой ложке концентраты из тыквенных семечек содержится ну, чуть, Чуть ли вы, если килограмм семечек этих съедите, понимаете? То есть это очень большой процент, я бы так сказала. Вот. Вот в этом принципе, в принципе, преимущество всей продукции, которую мы делаем для компании Amazing People. Значит, дальше. Получается, вот, не превышает комнатной температуры, и само выпаривание происходит уже в без среде. Именно это и обеспечивает сохранение биологических свойств и высокую активность конечного продукта. А флюидный экстраген вот этого ТСК мы добавляем инертный СО2. Это является сорастворителем с водой. Мало того, мы это делаем все на биогенной воде. То есть, вы помните да, свойства биогенной воды, в которой есть гидроплазма которой есть биохимический комплекс, который помогает делать вот эту антиэнтропию, то есть уже сама вода, соединяясь с продуктом, она начинает вычищать. Вот многие из вас говорят, капаем в реку, там еще куда-то очищается, да, водоемчик очищается. Вот также вода начинает в данном случае в тыквенном семечке, в тыквенном семе, она начинает вот эти вот, как бы, ну, скажем так, она биогенизирует еще и, и еще и биогенизирует то растительное сырье, которое мы делаем. То есть вода здесь присутствует, она подается, как я говорила, под давлением, вот. Но при этом она является биогенной и тоже убирает вот эти лишние примеси, которые. Ну не то чтобы убирать, она как бы их нейтрализует, знаете, за счет своей биогенности. То есть как бы вытесняет, вот. И получается этот львиный экстракт легко, легко улетучивается без повышения температуры и не оставляет следов в экстракте. Потому что СО2 это инертный сорастворитель, Он э, получается, как бы, когда мы его добавляем, он не вступает в связь с растительным сырьем. Вот чтобы не вступить в эту связь, это делает тоже биогенная вода. То есть он как бы ссорастворителем является, но за счет того, что он инертный, он в связь не вступает. То есть семечка не поглощает его. И поэтому, когда дальнейшая обработка в машине происходит уже, да, то этот CO2 он точно так же за счет вот этого бескислородной вот этой выдержки и без прерывистого, то есть мы не прерываем процесс. За счет этого получается, что она, когда в этом все, в машине все это происходит, то он также и улетучивается, а вода уже лишняя вот эта вот, она выпаривается точно таким же способом, то есть, ну, тоже улетучивается, и потом вот эта вот смесь, которая такая в виде такой знаете, тестообразная такая смесь, она поступает вот в эту сушку, опять же без кислородную, то есть все нигде, нигде никак не прерывается процесс, все идет о единым целым и поступает без кислородную сушку и постоянным вот таким вот там тоже идет определенное давление и определенная температура, там температура выше 40 градусов не поднимается, но там такая происходит как бы вентиляция, да, такая, что она не поджаривает, не, не, не, не жарит вот эту, сушит не за счет тепла, а за счет именно бескислородности и вот такой постоянной вибрации. Вот это вот э, тоже наше совместное запатентованное оборудование, но оно уже идет э, с российскими разработчиками. То есть, понимаете, вот все вот так по цепочке, по цепочке, и на выходе получилась вроде бы мука, вроде бы очень похожая на ту, которую продают в магазинах, но по своим свойствам значительно отличающаяся, значительно просто отличающаяся от, опять же, предложенных на рынке продуктов у тыквы есть такой у тыквенного семья есть там очень большое содержание протеина и вот этот именно протеин он знаете он очень белок, он каким-то образом там я сейчас вот дословно не помню но когда мы будем отдельно разбирать каждую продукцию я вам поподробнее об этом расскажу почему он хорошо для спортсменов. Потому что он очень хорошо соединяется вот с, мышечной, с мышечной вот этой вот составляющей в нашем организме. И даже если это не для спортсменов, то он очень хорошо убирает висцеральный жир именно за счет своих вот этих неиспорченных свойств. То есть обычное семя просто помолотое, этого делать не будет. В данном случае наше семя, оно очень аккуратно будет убирать, то есть 1 грамм нашего тыквенного вот этого концентрата, будет убирать у вас 3 грамма висцерального жира. Мало того, это еще не один такой момент, который я бы хотела добавить, да? Про антиоксидантные свойства тыквенного семени, наверное, вы все знаете, про антипаразитарные свойства тыквенного семени вы все знаете. То есть все, что входит в полезные свойства тыквенного семени, наша технология не испортила, а только как бы приумножила. Да, за счет чего? За счет того, что не окислила продукты каждую, я вам еще раз повторяю, каждую вот эту вот молекулку оставила э, в таком виде, как она есть, несмотря на то, что она выглядит как порошок, как будто его тоже перемололи. Тыковы, конечно, чтобы эти свойства э, действительно уже выдать, понимаете, организм, я вам еще раз повторюсь, как работает. Вы съедаете эту ложку, он эту, вы из этой ложки вот эти аминокислоты разбирает на части сначала. Потом он их вытаскивает, то что ему нужно, все остальное выдает как ненужное. Так как ненужное выходит естественным путем уже как просто пищевое волокно. С каждым поглощением ложки выбор части вот этой цепочки разный. Организм сегодня как себя чувствует, так и берет для этого идет накопительный эффект То есть, допустим сегодня вот этот компонент нужен завтра вот этот послезавтра вот этот а потом они все вместе а потом вообще вся цепочка а сегодня там только один вот этот понимаете это сам организм решает наш организм мозг плюс организм которому нужно сегодня именно это таким образом он за, сразу говорю от месяца до трех э, говорюсь, говорим сейчас о сене, от месяца до трех стабилизирует свою вот эту структуру набора вот этих правильных аминокислот, ну то есть э, делает в себе такую определенную структуру. И вот после этого момента начинаются уже очень серьезные риски результаты. То есть сначала человек вроде бы кушает, говорит, я ничего не замечаю. Ничего, вот каждый день эту ложку съедаю, ничего не замечаю. Ну, кроме того, что очень хожу хорошо в туалет. Прошу прощения за подобности потому что ну, это действительно так это отзывы. Только что вот меня стало хорошо там, причем естественный путь, это никакие там диареи, ничего-ничего, да, то есть естественным путем, но чаще, да, о чем это говорит? Во-первых, очищение начинается очень такое мощное, качественное, а во-вторых, это организм делает свою структуру вот этих вот витаминов, полезных свойств и главное вот этих аминокислот, потому что тыканное семя вообще в основном славятся своими своей цепочкой именно полезных аминокислот правильных как говорят нужных вот но в течение этих трех месяцев что происходит я даже расскажу пример вот своего собственного мужа до да, который говорит мне, несмотря на то что мы вместе занимаемся у нас Бизнес, вот этот вот общий, ну, то есть, это не то, это не то, чтобы наш бизнес, это наша жизнь сегодня, да, эти вот эти технологии, вот это копаться в каждом зернышке и вытаскивать из него, это наш образ жизни. Но, как всегда, вы знаете, вот когда его прижала немножечко, и ему сказали, тебе нужно почистить кишечник, потому что он без хлеба жить вообще не мог. Вообще, он даже. Вот вареники, пельмени, даже все, что с тестом, пироги он ел с хлебом. Это какой-то, ну, просто вот для меня, например, это ну, вообще непонятно. Ну, я с хлебом. После двух месяцев употребления, когда ему сказали, надо почистить э, кишечник, и сказали, что есть разные способы, механические, такие, такие, такие, он выбрал самый простой для себя. Он просто брал столовую ложку тыквенного семени и в стакане с водой размешивала. Оно там растворилось, не растворилось. Он эту залпу выпивал. вот вот. так вот он. Через два месяца, где-то через полтора месяца я заметила, что он перестал есть хлеб. Я спрашиваю у него, почему ты перестал, ну, ты вот хлеба тебе что, совсем не хочется? Он говорит, нет, вообще он перестал его хотеть. Что сделало тыквенное семя? Оно вот эту вот глютеновую зависимость его от того, что он макароны, хлеб, это было тесто, для него это была жизнь вообще. То есть без хлеба вообще ничего. Да? Оно таким образом вычистило его, что он перестал вот этого хотеть. Мы вообще забыли, у нас дома сейчас хлеба вообще нет. Понимаете? Это начало происходить где-то через полтора, вот так вот, ну, ближе к двум месяцам. А многие кто я сама честно говоря когда два года назад когда мы только даже не два господи время так быстро эти четыре года назад когда мы это сделали из тиквенного семени я сама очень серьезно его кушала но я его мне нравилось это сделать делать в кисломолочке то есть просто кваши и вы знаете такие хорошие были ощущения вообще было здорово замечательно я так очень хорошо у, у уходила в весе я тоже так с тех пор как я отказалась от хлеба если муж мой потом до этого я с тех пор так отказалась то есть вот эта глютеновая зависимость каким-то образом уходит но потом я ушла в пост православный там нельзя было молоко и я вы знаете, до того момента, как опять компании и не стали вести переговоры, я про эту тыкву забыла. Мне то лень, то некогда, то еще что-то. Но вот сейчас я думаю, что я тоже присоединюсь и начну, и, и, потому что... Но если результата нет на себе, то почему, ну как я могу вообще о нем говорить? Хотя я спокойно могу о нем говорить и уверена, потому что все окружающие, которые вокруг меня есть, и кому это мы рекомендуем, они действительно, у них очень серьезные результаты. И скажу еще про, опять же, близкого мне человека, мою маму. Она, у нее, я вам говорила, не заболевание ревматоидный артрит, это заболевание лечат а иммунодепрессантами, то есть гасят венитет. У нее в детстве была операция там, по желудку. У нее весь желудочный кишечный тракт работает не очень хорошо. Естественно, иммунодепрессанты э, давят на ее вот эти желудочно-кишечные моменты. И помимо того, что она пьет вот, я, вот эту биогенную воду все время, да, с гидроплазмой, она ест каждый день эту тыкву вот уже третий год. Третий год. Что с ней происходит? Она не поправляется от... Вот этих вот преднизолонов, ну, гормональных препаратов, иммунодепрессантов. У нее нет вот этих покраснений на языке, которые говорят о том, что когда ты пьешь преднизолон, желудок там разрушается очень серьезно. И печень, и желудок. Но это вот если есть врачи, кто знает, как действуют иммунодепрессанты. Мы сдаем с ней УЗИ, делаем анализы, желудка того же, все у нее там все более-менее нормально. То есть, понимаете, помимо того, что да, боли, она не может отказаться от иммунодепрессантов и от боли она уходит с помощью преднизолона в большой дозировке. Но при этом мы убираем вот эти плохие действия преднизолоном во-первых, альфа БФК продукции, плюс вот этим тыква-протеином, То есть это вот такие результаты, которые вот я наблюдаю не один год да, на протяжении всего этого времени. И поэтому я могу с точностью уверенно говорить, что этот результат будет у очень многих. Сами люди будут не замечать. Но ждать от этого чуда с первого дня приема невозможно. Это не волшебная палочка. И как всегда говорит Виктор Михайлович, мы организм целостный и самодостаточный. Нам нужно только немножко помочь. Но мы должны для этого делать что-то сами. Да? То есть, ну это вот как стул. Вот мы сидим на стуле, да он нам нужен, потому что сидеть. Но мы же не можем со стулом ходить, спать, лежать, там еще что-то. Да? То есть вот мы сели, посидели, также у нас эти помощники, все, что мы сделали нашими технологиями, мало того, что не испортили, поэтому мы и говорим, что это живая еда, она действительно сохранила всю свою жив... ну, живость, мало того, что это делается на биогенной воде, плюс еще и сама, все, что есть живое в этом растительном сырье, мы сохранили, это вот то, что касается тыквенного семени. Еще раз повторюсь, что конкретно о каждом продукте, более подробном, э, есть такое предложение от компании, и мы с этим согласились, что вот так прям по полочкам, аминокислоты, витамины, все вот эти вот триптофаны, хлорофилы, фосфолипиды, все, что есть, в этом мы разберем уже, когда будем говорить конкретно о каждом продукте. Сегодня задача просто понять, в чем преимущество, в чем отличие все-таки будет продукции imagine people от той которую предлагают на рынке один из видов это будет проактив из тыквенного семени то есть, ну, то есть это концентрат из тыквенного семени в компании называется проактив второй продукт будет у нас с вами из нута из турецкого нута который тоже считается полноценным, ну, вернее, королевским горохом, его не зря так называют, потому что единственный бобовый, в котором есть тоже большое количество витаминов, но ценность в этом ноте в основном все-таки в белке. У него есть, в составе нота есть такой белок, который нужен для организма человеческого, он с ним схож, он с ним совпадает, то есть ну, он соединяется, и этот белок просто необходим для нашего организма. Вот. Но с нутом был другой вопрос. Все-таки это бобовый. Как сделать, чтобы бобовый продукт можно было употреблять и не переживать за то, что он будет вызывать, например, метеоризм. Да, все мы знаем, что все бобовы ну, в основном вызывают метеоризм. Конечно, не только бобовый вызывает метеоризм. Метеоризм вызывает само то окисление, которое происходит, когда в пищеварение попадают бобовые. Но в нашем организме, если неправильно идут какие-то моменты, то. Вызвать метеоризм бобовым легче, чем, например, тому человеку. Не, не, все, не, не у всех, скажем, людей, не у 100 людей от бобовых есть метеоризм или газы. Да? То есть, а, э, есть очень как бы, ну, такие очищенные организмы, скажем так, правильное питание люди занимаются, еще что-то, да? и у них они, нет реакции на бобовые. Но у большинства людей, у большинства все-таки есть реакция, потому что что-то там в организме происходит не так. Так вот этот вот нут, который сделали мы, сейчас опять же расскажу, каким образом. Технология в принципе одна. Он что делает? Он наоборот начинает собирать вот этот вот э, метеоризм, который бы мог возникнуть при соединении, например, э, ну, то там, там внутри с физическими, ну там внутри, в кишечнике, там, если какой-то непорядок. Да, он наоборот начинает это на себя вытаскивать. Понимаете? За счет чего? Опять же, за счет того же, что опять переработка какая? Сначала мы мут вымачиваем и не один раз, и опять же в биогенной воде. И убираем из него самое главное, это фитиновые вот эти кислоты, которые в принципе являются ядом. А метеоризм ⁇ это самое малое, что дают эти фитиновые кислоты. Но в основном они разрушают больше всего работу поджелудочной железы. Вот. И была задача убрать это, оставив, опять же, нут целостным, потому что там очень качественный белок. Добились, да, мы стали вымачивать это, опять же, в биогенной воде. Очень не один раз вымачивал определенным тоже способом да опять же идет так вот на сетке поднимается вымачивается опять поднимается и в один из этих вымачиваний это тоже вот это, как бы ноу-хаву которая внедрили в такую технологию в один из этих вымачиваний продукт вымораживается, потом опять вымачивается и уже когда вот этот вот полностью фитин метан вот этот вот он Выходит на, на поверхность, да, то заливается уже опять э, нут биогенной водой, и мы даем ему уже вот, ну, набухнуть в естественном таком состоянии, без вибрации без ничего. Вот он набухает, превращается все такое волочное, знаешь, такое такой такие вот, ну, как так вот как валенок, да, вот <смех> войлок, представляете, да, как войлок, выглядит, вот, вот так же вот этот вот он начинает быть такой, как войлок. И точно так же мы погружаем его в машину, которая тоже под давлением подается, опять же, биогенная вода, и он как бы методом того, что нут имеет такую более грубую оболочку, он начинает методом взрыва, и опять, если его разобрать на молекулы Сначала он весь взрывается, а потом он опять такой превращается в такую кашицеобразную, то опять же идет на эту сушку. Но дальнейший процесс как и с тыквенным семенем. То есть уже без вот этих, вот без вот этого компонента, который делает метеоризм. И убрана самая главная наша задача, что мы смогли убрать вот эти фитиновые кислоты без, без химических растворителей, без химии. Абсолютно все вся технология у нас водорастворимая, вода и вода, естественно, ну, естественно, используем только биогенную воду, где-то в большей концентрации гидроплазмы, где-то в меньшей, смотря в зависимости от того, что хотим получить. Для нута используем биогенную воду в более высокой концентрации с гидроплазмой, потому что там нужно еще более вот это очищение, вот этих вот, ну, чтобы эти кислоты все вышли, чтобы они вышли. Но оставили все полезности в самом ядре вот но ну, в принципе дальше идет очень такой же похожий то есть сушка кислородная все это все идет как бы метод ну, высокая критика потом вот такая сушка опять же на таком высококачественном оборудовании и вот в принципе получаем два таких очень серьезных продуктов, потому что если вы почитаете тоже, сейчас не буду тратить ваше время, почитаете о полезности, которая есть внутри, о полезности того белка, который есть в ноте почему он нужен организму, почему вот очень хорошо этот белок усваивается, особенно он именно... И преимущество в нем в том, что он очень хорошо усваивается нашим организмом. Наш организм его принимает. Это не все белки, но не, ну, немногие белки могут этим похвастаться. И это основное, чего мы добились. Да? Потому что, вот, например, взять человека, у которого, допустим, идет онкологический процесс. Там организм сам себя седает. И люди значительно, вы видели уже, когда последние стадии, они прям сдувают, ну прям такие худые, худые становятся, у них вообще истощение, идет белковой массы, скажем так. Да? И вот, так, вот такие продукты очень полезны, потому что несмотря на то, что идет разрушительный процесс в организме э -э -э -э, из-за онкологических процессов, то вот этот белок, ну там, он как раз-таки вот несмотря на все, что происходит в организме, он все равно усваивается. И почему вот очень хорошо, допустим, если у человека есть онкология, или после химии, или еще что-то, есть вот этот концентрат, кушать постоянно, да, добавлять в еду, там жизнь его него можно делать все, что хотите. там. Самое интересное, что после того, как мы уже его сделали, вы потом его даже, когда можете готовить, он уже свои свойства все равно оставит. То есть даже если вы его в тепловую обработку будете уже делать, он все равно свое свойство оставит. Все равно вы его будете видеть есть этот порошок, добавляя уже в готовое блюдо. Или вы из него что-то будете готовить. Вот, например, у нас очень распространено делать из него хумус. То есть не надо покупать горох, вымачивать, там это все делать. То есть берете порошок, уже добавляете туда ингредиенты, получается хумус. Очень многие любят у нас здесь такую закуску. Мало того, Куда угодно. Вот вы печете, добавили как муку. Чуть-чуть также и концентрат тыквенного. Кстати, концентрат тыквенного сеня. Если добавлять в муку в выпечке, он работает как... Э, этот, э, ну, поднимает тесто, как вот есть пекарский порошок, да, вот там сода, еще что-то. Так вот здесь не надо этого добавлять. можно добавлять чайную ложку вот этого тыквенного концентрата, и он будет работать как на... вот а, ну, тесто будет так хорошо подниматься вот а нут нутовый концентрат его добавляют везде вот там фарш что-то вы делаете добавили там еще куда-то то есть понимаете это и он уже все равно свои свойства будет сохранять несмотря на то что вы будете подвергать э, его температурному режиму вот дальше я вот сейчас не сказала но э, смешана в продукте, в тыквенном протеине. И внутри мы добавили немного арабиногалактана. Решили сейчас таким попробовать, такой смесью сначала смешать все сразу. Но арабиногалактан ⁇ это наша любимая также, одна из частей производственной, производственной части из лиственницы даурской, то есть я вам рассказывала, когда мы делаем на фракции, разбираем его, да, то выпадает, вот первый выпадает это лиственничное масло, второй вот рабиногалактан, и третий идет уже, выходит вот этот биофлавонодный комплекс, который у нас с есть. Так вот тарабиногалактан, он является как полисахарид, да, то есть чем он помогает еще всему тому компоненту, ну всему тому комплексу, который мы предлагаем, чем он помогает тоже в двух словах скажу, что полисахарид, что он делает? Он вот это вот все, то, что брожение происходит в организме, всю плесень, все то, что э, там у нас в желудках где-то э, как слизь, вот это вот, да, в кишечнике где-то застой какие-то, да, он начально, как полисахарид, он начинает на себя это натягивать и точно так же мягко помогает э, этому выходить, да, то есть, вычищает, вычищает. Конечно, это не случится за один месяц-два. Я говорю, чтобы насытиться вот этому организму всеми полезными из этих растительных э, компонентов, вернее, э, из, из растительного сырья компонентами, да, ему нужно от месяца до трех. А потом он уже все, он у вас уже будет работать, как, вот, как часы накатанные. И тогда все, что вы будете уже дальше э, принимать, да, он уже будет работать для вас вот как просто... Помощник такой основной, да, то есть уже все уравняется, он будет просто все время это дополнять, дополнять, дополнять. Перенасытить этим невозможно. Благодаря технологии здесь нету никакой, не может у человека никакой быть аллергии, ничего. Потому что именно за счет технологии неиспорченности самого продукта организм будет быть способен вытащить из него только то, что ему нужно. Он Этого невозможно переесть, это нельзя пере. Ну, сделать этого переизбыток этим нельзя отравиться ну то есть понимаете у него убраны все вот эти вещи как э, передозировки скажем так, да, потому что даже если у вас уже будет полностью достаточным организм э, в этих допустим даже аминокислотах он уже у вас просто не будет брать и у вас будет работать как антиоксидант или антипаразитатная или просто насыщение белка продукт вот таким образом это то, что я хотела сказать о растительном сырье. Теперь э, скажу о э, двух словах, правда, о Life Energy. Life Energy – это продукция, которая сделана из животного белка. Эта технология принадлежит не нам, ну не нашей команде, но тоже не, э, скажем так, не такие там. Очень интересная команда, они тоже сегодня единственные ну, на казахстанском рынке точно, которые э, поставили такое оборудование и делают очень высококачественный э, говяжий белок и выглядит он в виде легко волокнистого порошка. То есть. И он, сейчас я вот немножко тут об этом зачитаю, потому что будет некорректно говорить о компании. ну вернее <говорить>, говорить о продукте компании, к которой ты не имеешь отношения, да, и они обязательно сделают презентацию, они обязательно расскажут и покажут свое оборудование, обязательно свое покажут технологии. Я скажу только одно, что их белок поступил к нам в лаборатории с Виктором Михайловичем Менюшиным где-то полтора года назад. Все это время Виктор Михайлович проверял, кормил, ну, вы знаете, мы проводим эксперименты на мышах и плюс на разных еще биологических там, и, да, и дафни, и, и, чего там только нет, целый зоопарк, как я это называю, прошу прощения. Вот, то есть на мышах очень хорошо проверяется, потому что у них очень похожая и пищеварительная система, и система восстановления организма там, и заболевание организма, у них очень похожая, как у людей, только в более скоростном режиме, ну то есть если у человека результат, например, происходит за 3-4 месяца от чего-либо, то у мыши это может произойти за месяц. Да? То есть более какой-то скорость. Также и заболевание. Если у человека оно развивается там, в течение года, то у мыши оно может в течение 2-3 месяцев. И поэтому очень на них удобно, потому что все остальное очень похоже. Вот. И мы очень долго проверяли, как это соединяется, как соединяется с гидроплазмой. потом мы с ними разговаривали и э, просили сделать на то же поставляли им пиогенную воду, когда у них э, шло соединение с водой. Они стали делать это, проверяли эту продукцию. И хочу сказать, что Виктор Михайлович, когда будет говорить о своем свое мнении об этом на видеопрезентации, он обязательно скажет, что, ну, во-первых, он всегда противник полного там вегетарианства, еще что он считает, как ученый, как биолог и как биофизик, который организм наш знает вообще просто как пять пальцев, и ему, когда приходишь, да, особенно когда он был видел, видел очень хорошо, допустим, человек заходил, у него там вот так голова, или вот так, или вот глаз немножко прищуренный, он ему сразу говорил, из-за чего это, какое-то может быть заболевание, почему оно получилось, или еще что-то. да. И все думали, что он, наверное, ну, типа ясновидящий, инстрассенс, или еще кто-то. Ну, как-то люди так немножко, это а нет. А он всегда, я говорю, как вы вот поняли, что у него такое заболевание? Он говорит, а посмотри, он стоит на одной ноге, все время на нее как бы это, а почему? Потому что вот это происходит вот так, а вот это вот так, а вот это вот так, и в общем рассказывает всю историю организма. Так вот, он знает нас, людей, как биологическое существо 100%. И он считает, что животный белок необходим организму все равно обязательно. То есть... На одном растительном белке далеко не выйдешь. Но он свое мнение скажет еще сам на видеопрезентации, как я сказала. Так вот, вот этот вот животный белок, он не то чтобы одобрил. Я вам так скажу, он его сам стал принимать. И сказал, что энергич... энергичность у него еще больше, как бы так. Но ему очень нравится, как этот белок соединяется в организме. Несмотря на то, что мы видели на мышах, в самом организме тоже очень хорошо. Мало того, он очень хорошо соединяется с плазменными структурами, то есть с гидроплазмой. То есть если вы принимаете гидроплазму, этот белок, то усвояемость его становится лучше. Да? То есть все происходит очень таким благоприятным образом для организма. То есть главная задача Виктора Михайловича, да, как, как вот он всегда говорит, что, еще раз повторюсь, организм сам целостный и самодостаточный. И ему достаточно только немножко помочь. Вот всю продукцию, которую мы предлагаем, она как раз-таки только и помогает. С меньшими, как он всегда говорит, основное ключевого, с меньшими затратами для самого организма. То есть и мясо, которое мы кушаем с рынка, и в принципе семечки, и ну даже, которые мы там переработали по-другому и сварили там себе какую-то гороховую кашу, еще что-то. Мы а все это потребляем, но сколько нужно организму для этого выработать энергии, чтобы это переварить, чтобы он это усвоил, чтобы, понимаете, из-за этого мы как бы изнашиваемся. Так вот главная задача, вообще главная идеология всего того, что мы делаем, это не то, чтобы не изнашиваться, а наоборот, самовосстанавливаться, самореабилитироваться, да, и при этом, чтобы продолжительность жизни, увеличилась но не только продолжительность жизни как он всегда говорит важно же не сколько ты живешь а как ты живешь то есть не как долго ты живешь а как качественно долго ты живешь вот. поэтому это самое главное направление в том что мы делаем так вот этот белок он сейчас стал тоже сам принимать и говорит что у него очень интересные у самого идут ощущения и изменения и вот он все время себя проверяет и в общем его такое резюме что он встречался с компанией тайтуран коллаген и расспрашивал у них как что они делают ему был интересен этот физический процесс на каком оборудовании как это смешивается как происходит это вытяжка коллагена и ну, вот этого белка и коллагенового именно вот и то, что это очень хорошо влияет на суставы сосуды понимаете то есть вот они для нормального функционирования организма, это пишет уже Академия питания, в которой они делали исследования. Для нормального функционирования организма необходим перевариваемый коллаген. Долговая составляющая организма человека приблизительно в ровной доли представляет мышечную и соединительную ткань. Причем последняя на 80% состоит из коллагеновых, а уже на 20% из эластичных волокон. И вот им удалось этот коллаген сделать именно таким, который усваивается нами, и получается, что является основой соединительной ткани организма, то есть сухожилия, связки, хрящи, кости, волосы, ногти, сосуды, кожи и так далее. И обеспечивает их прочность и эластичность. И вот это действительно подтвердили и наши исследования. И гидроплазма, если совместно применять гидроплазму с биогенной водой на основе гидро, ну, в которой, благодаря, которая происходит благодаря гидроплазме. Да, то есть вот эти соединения все действительно происходят, организм это устраивает с меньшими, можно сказать, с наименьшими затратами для самого организма. И то есть энергетичность из-за этого, энергетика человека все равно, ну и, и, и скажем так, энергии наоборот прибавляется она не тратится на переваривание Это все как мы привыкли что если мясо это тяжелая пища да нужен белок но мы его едим это тяжелая пища им надо 2-3 часа там чтобы перевариться и на это надо затратить чтобы организм затратил энергию а здесь как бы энергия не тратится но при всем при этом как положено белок делает свой химический процесс в организме и Жиры тоже убирает. То есть это питание не просто функциональное, правильное и полезное, да, оно еще и будет очень серьезно э, помогать людям, которые страдают э, любым видом ожирения, э, и даже диабетикам, у которых ожирение из-за диабета, да, неважно какого типа, и даже инсулинозависимо, оно будет помогать сни значительно сни снижать вот эти массы тела за счет именно вот этого правильного усвоения. Да, и излишков этого белка быть не может. И получается вот эта продукция из животного белка, она будет иметь на сегодняшний день три вкуса. Это ванильный, клубничный и шоколадный вкус. В дальнейшем они будут развивать линейку вкусовую, но они смогли сделать тоже, сочетать, то есть у них вкусовые добавки тоже все натуральные, растительные, поэтому ну, продукция действительно, думаю, очень хорошая. Это правда. Вот. Ну, в принципе, наверное, это все, что я хотела сказать. Сейчас я посмотрю вопросы, какие тут есть. Так. Витамин Д С присутствует в нашей продукции. Да, я просто говорю, не захотела останавливаться на витаминах, но вот смотрите: а, протеин, э, экстракт из семян тыквы отличается высоким содержанием полноценного белка, жиров, углеводов и клетчатки. В составе железа, фосфор, медь, цинк, марганец, магний, витамины А, В, С, Д, К, кальций. Аминокислоты содержат витамины Е, В1, В2, В3, В6, фолиевую и пантотеновую кислоту, фитостеролы, флавоноиды, хлорофилы, фосфолипиды. Ну, что объясняет его высокое терапевтическое свойство, исключительно по своему спектру действия. Ну, то есть. Это действительно все туда входит. На коробочке у вас будет, либо внутри в аннотации, будет вот эта распечатка какого компонента, сколько. Ну вот сколько кальция, сколько магния. Это действительно разложено, это все есть. Витамин С, Д присутствует. Так, дальше поехали. По поводу стоимости питания, это не ко мне, поэтому не могу ответить на этот вопрос. Так. Вы с Виктором Михайловичем на кафедре работаете? Смотрите, я сейчас являюсь учеником института. Я учусь в этом институте сегодня. На кафедре вместе с Виктором Михайловичем я не работаю, я пишу научную работу под его руководством. И, скажем так, на кафедре я работаю с ним в лаборатории и на полигоне, то есть там, где мы производим продукцию. Но не на кафедре, в самом университете. Там мы только занимаемся научной работой. Присутствует ли йод в наших продуктах? Что значит присутствует ли йод? Йод, если есть в компонентах этого самого растительного сырья, то только вот в таком виде, как есть. Насчет продукции с йодом, это новая будет продукция, от чуть попозже будет презентация, но она опять же будет не с йодом. У нас нет в продукции компонентов, которые прям вот добавлены, так же как и гидроплазма, с биофлавоноидом. Мы не делаем там, концентрат лиственницы, смешиваем с водой. Нет, это особая технология. Да? то есть Получается у нас как бы ионы э, всего. И точно так же будут ионы, как бы память йода. Что она будет делать? Одно слово скажу. Она будет делать что? Когда эта вода будет попадать к вам в организм память, с памятью йода, да, то те э, наши с вами органы, которые должны отвечать за выработку этого йода, будут реагировать на эту память и сами ее вырабатывать. То есть мы не будем пить с вами йод или йод, содержащий продукцию. Да? Мы заставим сам организм. Помните, да, идея и цель, сам организм, чтобы выработал все. Вот точно так же даже с аминокислотами. Да? То есть у нас же есть все эти аминокислоты, которые, например, есть в Но и в семье тыквы. Ну и какой-то где-то не хватает. Так вот, организм сам способен это сделать. Точно так же он будет ее поглощать и восстанавливать свою функцию выработки этих же аминокислот, витаминов, и также точно йода, понимаете? То есть наша задача не разделить по частям, вот йод для этого, вот это витамин В для этого, витамин С для этого, наша задача воссоздать целостный организм. Вот основная идея Виктора Михайловича. Вот откуда возникла гидроплазма, да, чтобы за счет плазменных частиц, за счет плазменных частиц, снова создать мембран, в мембранах клетки, восстановить структуру этой мембраны, и чтобы каждая клеточка стала целостным, и в итоге сложился целый организм, который сам способен все вырабатывать, понимаете? Но сегодня в наших как бы в нашей цивилизации мы не можем этого сделать. Продукты питания у нас модифицированы. да, Мы очень много пользуемся электроизлучателями, компьютеры, телефоны. Мы находимся... В состоянии где-то много на земле таких мест, где находятся катастрофы, да, разломы, землетрясения. Это все влияет на нашу жизнедеятельность, понимаете? Так вот, чтобы это удержать и чтобы организм с этим совсем мог справляться, не реагировать на магнитные там, солнечные бури, лунные затмения и все прочее, понимаете? Идея-то какая? Создать из организма целостность не разрушая ничего и не портя ничего, не просто шлифануть, как он всегда говорит, вот, что такое лекарство, да? Это пожарники. Вот пожар случился, приехали пожарники, потушили пожар и уехали. Вот так действуют лекарства, да? А что мы с вами делаем? Мы с вами приезжаем Конечно, нам нужно потушить пожар, но мы с вами начинаем отскрябывать эти все, все сгорело и заново по клеточке все это восстанавливать. И только потом мы с вами займемся эстетикой этого, да, всего того, что происходит. А сейчас нам главное восстановить, восстановить нашу целостную структуру. Вот это основная задача, которую несет Виктор Михайлович, который подхватила компании Magic People и мы очень благодарны им за это, потому что благодаря вам, благодаря людям, которые распробовали продукт, продвигают его и видят результаты на себе, на своих близких и на людях, и не стыдно его продавать эту продукцию, да? и благодаря вам мы сегодня, представляете, уже какое, даже в компании мне сказали, что более 60 тысяч человек, уже даже если 60 тысяч человек начинают немножко уравновешать своим физическим телом, своим биополем, своим атомно-молекулярным составом хоть какую-то целостность, да, то завтра мы создадим, возможно, целостность, может быть, только мы первые, да, сегодня те, кто начинаем это создавать, то есть мы как Каждый человек, как вот эта клеточка, да, которая становится целостной. Вот. И получается, за счет этого э, становится целостным вся земля, скажем так. Конечно, я замахиваю далеко, но мне правда этого очень хочется. Мне очень хочется, чтобы люди перестали заболевать просто. Но для этого мы с вами и трудимся. Так, оборудование прошло сертификацию и лицензировано для производства этого питания. Оборудование прошло, конечно же, сертификацию, лицензия на это как таковая не требуется, это переработка растительного сырья, но все разрешительные документы, конечно же, присутствуют, потому что это относится к области пищевой промышленности. Скажите, клинические испытания. Я вот мне все время задают этот вопрос: клинические испытания. Понимаете, клинические испытания проводятся на больных людях, которые, которым какой-то период времени принимают такую продукцию, и на основе какой-то поликлиники или больниц это называется клиническое испытание и смотрят на результаты как у него это заболевание прошло, не прошло. Но мы не занимаемся лечением, понимаете? Мы не идем в клинику. До клиника проводится, до клиника проводится вот на мышах и э, в лабораториях, да, до клиника. То есть до доклинические испытания, конечно, проводятся. Но клиника, мы идем, мы не идем с этим в клинику, потому что ну, это, мы же не будем ходить там с каждым, с каждым ну, помидором, огурцом в, в клинику, потому что и не все клиники, как бы, ну, это такой процесс, он не то чтобы утонительный, просто он для чего, если э, все же мы знаем полезно, ну, полезные свойства да, тех же, той же тыквы да, или того же нота. Мы не лечим, мы не делаем лекарства. Если бы мы выставлялись в аптеке и делали лекарства, конечно, мы бы проходили клинические испытания. Но результатов, которые показывают люди, да, и непонятно, почему вдруг у них там проходят заболевания, хотя понятно почему. Вот Виктор Михайлович всегда объясняет, почему. И почему, например, когда к нему обращаются с, индивиду с индивидуальной консультацией, например, говорят, у меня там проблема печени или глаз, да, или чего-чего-то. А он спрашивает, сколько лет человеку, где родился, где провел э, большую часть свою жизнь, да, ну там некоторые вопросы, которые касаются его жизни. Потому что он не смотрит на человека как ну, на его печень, да, например, если запросы это. Он смотрит на человека как на биологическое, то есть где родился, что мог там, какая это была, как, как, ну, где географически это находится. Какая-то местность, почему? Потому что в основном заболевания там происходят из-за, опять же, нецелостности организма. Организм где-то дал сбой, почему он дал сбой? Это было природах. это может быть было какое-то облучение, или это там какие-то разломы, или там часто проходят землетрясения, или там часто бывают ядерные взрывы, понимаете? Потому что когда я с ним ездила в Севепалафельск, и на самом деле я тогда в шоке была. Вот мы когда не видим, мы думаем, что этого нет. А когда я видела людей, которые вот после тех взрывов на полигонах, синепалатинских ядерных взрывов, да, которые там сейчас у них уже э, внуки, правнуки рождаются, у людей того поколения, да, но у этих людей там 5, 6, 7 пальцев или 4 пальца, да. я сама лично видела женщину, у которой 3 э, груди, понимаете, вот это вот смотришь, и они нормальные люди, абсолютно все, но у них вот такие вот э, моменты происходит и это вылечить невозможно, но человек жить качественно может, да, то есть и э, получается, что вот с помощью вот гидро... тогда мы делали гидроплазму туда и вот э, антиоксидант, но ну, вот эти вот мы возили все это. Почему добавили? Почему вообще добавили? Вот для меня это и есть докли... клиническое до да, испытание, потому что это, ну как бы исследование, потому что когда этим людям мы давали это все на прием, да, грудь не ушла, но качество жизни изменилось, понимаете, очень серьезно. Поэтому клинические испытания на продукты питания мы не делали. То есть вот такой ответ. Почему объяснили? Вы же не приходите, когда в магазин за хлебом не говорите, а есть у вас клинические испытания муки, из которой вы сделали хлеб. Правильно же? Ну, то есть, ну, мы же понимаем, почему хлеб необходим, например, для организма, да, и, там, смотря злаки, там, или еще что-то, да, злаковый хлеб, или какой-то, ну, или любой вид продукта. Я вот об этом Да, спасибо. Вот тоже про хлеб с хлебом другими. Спасибо, Бронислава. Так, можете человек применять этот продукт, если не пил нашу водичку. Надо начинать на водички. А вот может все начинать параллельно. Что хочу сказать. Может, можно начинать без водички. Но и также нельзя начинать без водички. Почему? Потому что у нас не водичка, у нас гидроплазма. Мы делаем с гидроплазмой биогенную воду. То есть воду, в состав которой входит плазма. Воду, в состав которой входит плазма, очень хорошо соединяется с водной структурой нашего организма. Нам нужна эта вода для лучшего усвоения этого же питания. Можно, но не нужно. Да? То есть можно и не можно одновременно. Выбирать, конечно же, вам. Мы ни на чем никогда не настаиваем. Виктор Михайлович... Я вот, если человек эмоциональный, я вот все время там, если кому-то, я говорю, тебе надо и все. А Виктор Михайлович говорит, никогда, не надо, человек сам должен выбрать. Посмотрите, как вам лучше, попробуйте с водичкой, попробуйте без водички, да, посмотрите, что лучше. Но из опыта, зная, из результата, 100% уверен, что если насыщать организм нашей биогенной водой с помощью гидроплазмы, то есть постоянно за счет плазменных структур подготовить, ну, готовить организм вот к этому э, самодостаточности, скажем так, да, то усвояемость любого продукта лучше. Спасибо, бронислав вот я говорю, вы мне как будто подтверждаете. Объясните, пожалуйста, почему в инструкции применения режима для взрослых остаток дозировка, 1 капля на литр воды, которую мы рекомендуем для начала потребления, особенно для людей старшего возраста. Да, сегодня это немножко не по теме, потому что про гидроплазму у нас будет еще тоже, мы когда говорили, с вами, будем по каждому продукту вот так потихонечку все разбирать. Но мы начали, мы изменили в инструкции, написали от одного от одной до трех капель для начинающих, давайте до 5 до 7 капель. Почему? Потому что на самом деле уже очень большое количество людей знает об этом. И э, одна капля, она, ну она конечно хорошо, но лучше, как говорит Виктор Михайлович, не удлинять этот э, процесс восстановления, а лучше его как бы, ну... Э, ну не торопиться совсем, не ускорять, скажем так, но делать более комфортным. Поэтому каждый человек сам выбирает. Мы изменили в инструкции, мы написали, что начинать, начинать с одной капли. Но опять же выбирать вам, смотрите по ощущениям. Одно только всегда помните, что мы не лекарство, это обычная вода, просто с содержанием плазмы, понимаете, гидроплазмы. За счет ее гидрофилизации получается ее проникновение, да, в организм, она в мембрану, она делает ее устойчиво. Это все, что мы делаем. Мы не лекарство, понимаете? Поэтому тут, в принципе, да, многие говорят, ой, я что-то ощущаю, и вот это дискомфортно для меня. Так это для нас качественный момент, очень, да? Понимаете, почему? То есть мы не, мы не делаем человеку хуже. Даже если он чувствует себя дискомфортно, хуже мы ему не делаем. И если он это перетерпит немножечко, 3 4 ну, там, до 7 дней это обычно происходит, больше нет. Вот. И все, и этот момент уже у него уйдет навсегда, понимаете, вот этого дискомфорта. Поэтому такое неоднозначное а, отношение к каплям, но в инструкцию переделали. А, насчет сколько функциональное питание углеводов, да, у вас все будет на коробочках написано. Вот, сейчас не буду на это отвлекаться, пожалуйста, потому что будем когда подробно это все распирать. Все на коробочках будет написано. Смотрите, это питание не замещает одно принятие пищи. Так, одно, это питание не замещает одно принятие пищи. Его только добавлять в пищу или принимать по ложке отдельно. Его можно применять как хотите. Хотите, можете добавлять. Хотите, можете отдельно принимать, допустим, протеин. Ну вот, тыквенный протеин, его лучше всего мы рекомендуем, и в рекомендациях так написали, и технологии, и диетологи рекомендуют его на ночь, потому что очень хорошо работают аминокислоты, когда организм, ну то есть организм вот эти вот моментами очень хорошо, то есть все пищеварительные, скажем так, органы работают у нас э, с вами, ну, занимаются своей там очисткой, еще подготовкой, да, к следующем дню там еще что-то ночью в основном, да, и поэтому ночью очень хорошо работают особенно очень хорошо работает на вот эти вот э, сжигания вот этого да вот этого вот, э, вот этой хи, химии вестерального жира, да, поэтому мы рекомендуем его на ночь. Для спортсменов мы рекомендовали бы вообще, вот кто спортом занимается, вообще перед каждой тренировкой или после тренировки, ну, восстанавливать бы вот это все быстро, да, то есть там будете выбирать свою дозировку и смотреть, но еще раз говорю, вы можете вместе, можете отдельно, можете заменять там, всего настолько достаточно, что вы, в принципе, да, если, например, вот вы сейчас возьмете только эту продукцию и, от, ну, и овощи, одежда, да, и откажетесь от любого питания, вы будете получать полностью полноценный комплекс витаминов, минеральных полезных веществ. Но так как никуда не денешь наши вкусовые ощущения, все. Вы заметно начнете меньше кушать того чего-то, что там вредно, да, или еще что-то. Сами, сами не поймете почему. Только потому, что вот эти вот моменты, которые этого требуют да, внутри организма, они будут, естественно, вычищаться. А как вам принимать, когда почитаете, вывели для себя удобную э, удобную? Сразу вы не сможете не отказаться. То есть я говорю, от месяца до трех у вас будет адаптация организма с организма с вот этой вот э, пищевой, э, скажем так, добавкой, да, к пище. У вас будет адаптация, у вас будет там соединение, то есть организм будет пере, будет такая перестройка. Так как отбирается сырье из Турции? Какие проходят, Смотрите. Турецкий горох это не потому, что он производится в Турции. Давайте начнем с этого. Это просто называется так сам горох. Но это называется турецкий горох и называется королевский горох. Он, не, он произрастает на территории. Вот у нас, например, на полях там. Компании, которых мы занимаемся, несколько у нас компаний, которые этим занимаются, одни выращивают для нас, одни помогают нам это все экстрагировать. И нет, это все находится на Волгоградской области, на территории там, поля, там очень такая хорошая стру... как земля, в которой это все выращивается. Все свои продукты мы выращиваем сами. Ну можно так сказать, для нас их выращивают, но это наш сок. Ну как, я когда говорю мы сами, наши, у меня стали вопросы. Там это только Светлане там принадлежит или там еще что-то нет. У нас большая команда работает в этих разных направлениях, да. И просто мы участвуем, почему? Потому что мы участвуем везде, как кто? Как технологи, как физики продукта этого технологий, да? Как технологию. То есть мы приехали уже в готовое место, где выращивается качественная продукция, где хорошая земля плодотворная, очень где очень хорошего там и поливы идут благодаря биогенной воде, плюс в земле содержится, э, то есть, э, это еще не все, чем мы занимаемся, там в земле содержатся гуминовые кислоты, которые мы добавляем да, для растительности тоже, а, определенные технологии сделаны эти гуминовые кислоты. да, То есть, понимаете, мы сначала вырастили эту продукцию, но не мы там целая команда, мы свою технологию туда внедрили, попросили, то есть мы приехали в готовую, предложили наше оборудование, посмотрели, что получается, сделали исследование, все получилось, о, супер, о, ну здорово то есть вот таким образом мы работаем поэтому горох выращиваем мы сами так насчет того за сколько хватает пакетика дозировка все у вас будет написано на этих Так, мы рекомендуем если просто так для э, поддержания да, то не спортсменам по одной столовой ложки на ночь достаточно про этот билок э, а, э, они рекомендуют даже сейчас не могу быстро найти но тоже там в общем на все дозировки думаю вы все прочитаете там выберите для себя комфорт э, момент приема и Так. Насколько хватает их продукции тоже на нашей воде? Не поняла, чья... А, э, туран-коллаген, если, да, вопрос, то да, мы соедини... Мы... У них они... Из... Вообще технология у них производства на просто хорошей очищенной воде, да, там насыщенной воде. Но когда мы им предложили биоген, они попробовали, им это очень понравилось. И я говорю, вот полтора года мы занимались этим, мы пробовали, исследовали, пробовали такую, пробовали такую... Вот. Но несмотря на то, что да, там используется биогенная вода, но еще плюс, я вам говорю, что э, заключение Виктора Михайловича какое, что вот этот вот белок, который они смогли, коллаген, коллаген белок, который они смогли вы, вытащить определенные свои технологии из э, э, мяса, да, то он получился именно так, такой структуры, которая очень хорошо усваивается организмом. А если еще и вы принимаете при этом гидроплазму, да, то она еще лучше помогает усваиваться. За счет чего? За счет, опять же, за счет того, что дает готовность каждой клетки к этому усвоению. То есть к усвоению для чего? Для того только что нужно организму. То есть если организму сегодня нужно столько этого коллагена, он будет его и поглощать, и поглощать, и поглощать. Продукции надо чередовать. Почему продукты? Вы же, когда, допустим, едите, допустим, тоже мясо, вы же едите растительные, но ну, овощи, фрукты, конечно, можно сами. То есть как вам угодно, Мы... нет определенной какой-то там схемы, как вам будет комфортно. Потому что привычки в течение, я вам еще раз повторю, от 1 до трех месяцев вы будете не понимать, но у вас поменяются пищевые привычки. Если вы будете все время потреблять вот эту продукцию, у вас пищевые привычки поменяются, отношение к пище поменяется, что-то вы перестанете любить, что-то полюбите, это больше, это вот это уже точно, я вам говорю. То есть вы мне сами потом будете об этом рассказывать. Но этот момент происходит от месяца до трех. То есть вот у кого-то за месяц это происходит, смотря готовность организма какая, у кого-то за два, у кого-то за три, кто совсем не был готов к этому, да, то есть совсем-совсем там долго пришлось этому э, ноту, коллагену внедряться, да, там куда-то. Вот, понимаете, то есть... От месяца. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее, но это будет обязательно происходить, если вы все будете как методичность, важна методичность и постоянство. Беременным и детям можно, потому что это не лекарство, это пищевая ценно, ну то есть пищевая продукция, которая имеет свою пищевую ценность. Не то, что можно, но даже нужно. Клинические исследования для продвижения продукта в Европе, скорее всего, для понимаете, для продвижения продукта в Европе, я вот рассказывала, когда про наш биофлавонодный комплекс, я рассказывала, что, что к пищевой промышленности они относятся очень строго. Но для них важны не клинические исследования, а и для них важна технология. Если они когда мы будем сертифицироваться на Европу, то когда мы опишем им свою технологию и они не увидят в ней никакого вреда, они пропустят это на территорию. Для пищевой продукции клинические исследования не нужны ни одной стране. Детям с какого возраста? Детям с любого возраста по желанию детей, по... смотрите по состоянию ребенка. Если у ребенка всего хватает, он не захочет это кушать. Он будет кушать именно это только тогда, когда у него чего-то не... Ну, не вот, эти, вот этих моментов, смотря какой возраст. да, У ребенка и быва, ну, бывают же совершенно здоровые дети, да, у которых всего хватает. Понимаете, организм, он, я говорю, настолько самодостаточен, что он сам определяет, что ему нужно, а что нет. А дети в этом случае очень серьезные такие индикаторы. Знаете, если он не хочет, значит, ему сегодня это не нужно. Вот. А если он это ест с удовольствием, значит, ему это действительно нужно. Не ему, организм. А, можете ли вы материалы ваших вебинаров дать в текстовом варианте? Я не материалы вебинаров текстовом варианте. Мы уже обговорили с руководством компании, да, что я сейчас вот очень много уже подготовила текстов статей, скажем так, которые мы скоро будем вот прям выставлять на сайте, чтобы все это вы читали. А Слава, Скажите, пожалуйста, если в новой пирамидке внутри что-то гремит, чуть-чуть не фиксации, она рабочая, что можно ли как-то проверить работоспособность? Смотрите, если что-то гремит, ничего страшного, работоспособность у нее продолжается, она не рассыпалась совсем, работоспособность прекращается, если разбилась в дребезь, в порошок. Но сегодня тема не пирамидки, поэтому когда будем о пирамидках, пожалуйста, подключайтесь, и я более подробно разберу, покажу вам состав. Мы уже поговорили с Виктором Михайловичем об этом. Я вам покажу внутренность и что там, в каком моменте состоит. И поэтому то, что там гремит, вот эти вот сколы, вот эти, это ничего страшного. Ничего страшного. Работоспособность от этого не прекращать. Только если она не разбилась в дребезги и не разрушила вот этот вот вакуумный генератор который там есть в виде маленького вот этот вакуум который то чем мы создаем вакуум если это не разрушилось это разрушится оно внутри почти в середине около верхушки то есть если вот это разрушит ну допустим вот так в требиске соединение уйдет тогда работоспособность ее прекращать но для этого она должна в требиске разлететь это бывает очень редко не гремит тоже нормально На каком вы курсе учитесь в университете? У меня идет повышение квалификации. Я учусь на био, био, биологическом факультете на кафедре биофизики и биомедицины. Так, По сертификатам я отметилась. Познакомились человеком, который жил в Симпалатинске, в то время рассказывал, что психушки забиты до отказа. Действительно, у них э, говорит Иверныхаш с псиоплазменным телом все не очень хорошо, действительно, там существуют вот эти моменты. Очень тяжело до сих пор находиться в Симпалатинске. очень долгое время. Что-то такое происходит, знаете, как бы там что-то давит. Но на самом деле, там, где применяется вот это вот оборудование по типа, биогенизации воды, где это все восстановили, там целая же работает Академия, себе себе у них движение такое очень серьезное, и они устраивают форму, и все, и постоянно там идет работа. И сейчас вот это вот уменьшилось. Ну, действительно, это все уменьшают благодаря внедрению Виктора Михайловича и Мушина. Они вот эти все вещи сейчас уменьшают. и ну, на обуль идет все их, все их э, вот эти вот, э, скажем так, тяжелые моменты, которые были из-за этих ядерных взрывов. Эти продукты обработаны определенным образом, продукты нового времени, поэтому следовать их нужно. Они схожи с гиомеопатией нового времени, поэтому следовать нужно и понимать, что и как работает. Если вы говорите о клинических исследованиях, это немножко не то, о чем как бы, вы говорите. Да? Продукты сделаны определенным способом, но это те же продукты, понимаете, это те же, это, это мы просто не, не убрали из него, ничем не навредили составляющему этого растительного продукта, понимаете, но мы ничего туда и не добавили. Это не, не гомеопатия, о которой вы сейчас говорите, да, то есть гомеопатия все равно приравнивается как бы к, к лечению, да, потому что там целенаправленно идет. А здесь нет, здесь потребление – это пища, это обычная пища, это не гомеопатия. Дневная доза для спортсменов. но когда вот наши диетологи и биологи рассчитывали в... Четыре года назад спортсменам мы рекомендовали 3 столовых ложки три раза в день и, по-моему, до, до тренировки за час или за два до тренировки, потому что именно тыквенное семя дает еще и вот этот ну, такой энергетический потенциал очень большой и э, стимулирует вот, к ну, самой тренировке. То есть потом человек менее устает. Вот. для спортсменов три раза в день. И если есть тренировка, то, по-моему, за какое-то время до тренировки. И я постараюсь в статье вот эти вещи для спортсменов уделить ему большой абзац и вытащить из старых наших информаций. Вот, потому что мы и здесь, в Алмате, и в России проводили это с, со спортивной организацией, прям потому что действительно, знаете же, как спортсмены все равно немножко ну, и устают. и... Вот это вот сказывается, а допинге им нельзя. И вот наша продукция всегда, прям смотр... особенно, особенно гидроплазма, она действительно очень серьезно поднимает вот это вот состояние такое у человека, у, у спортсмена. Она усиливает почему-то его, вот и, и кажется, что он принимал допинг, а на самом деле нет. На самом деле вот это вот, таким образом, за счет вот этой вот, опять же, за счет усвоения этой продукции без затраты лишней энергии, да, у него энергия сохраняется, он способен ее тратить на тренировку. Так, давайте по поводу ВФЛ. Не знаю, что была там за вода. Не могла вода прокисать от, от добавления, да Вот, запенится. Не знаю... Сейчас не буду, да, не будем уходить от темы, как будем разговаривать про... Но я услышала ваш вопрос, я поговорю с Виктором Михайловичем, но вообще, насколько я знаю, это просто такой ну достаточно редкий, я бы даже сказала, единственный случай, о котором я слышу, что вода запенилась или закисла. Но поговорим об этом, когда будем говорить о ВФЛ. А сколько насколько хватает я уже ответила да что все будет у вас написано потому что да, расфасовки я сейчас просто не могу вам даже вот ну, не помню об этом я немножко другим занимаюсь вот я занимаюсь то что положат в пакетик а как его использовать конечно все рекомендации будут и они все сделаны не только мной они сделаны диетологами понимаете поэтому там не могу все удержать в голове. По поводу исследований компонентов, то они давно изучены. По поводу конкретных продуктов для науки они интересны. По причине того, что они относятся к лекарствам. Да, спасибо, Флюра вот пишет то, то о чем я и сказала. Спасибо за подтверждение. Какой из продуктов принимать для тех, кто прошел химиотерапию, чтобы э, избежать рецидивов? Обязательно принимать Альфа-БФК, обязательно. Обязательно увеличить количество воды с гидроплазмой, это обязательно. И вот я сегодня сказала о белке в ноте, которой, и о белке в протеине. То есть все, что будет делать протеиновый белок, протеиновые концентраты с тыквы, и он будет выводить вот эту вот э, радиацию, которая от химии остается, к сожалению, да, и убивает. Гидроплазма способна, э, ну не на 100%, но процентов на 20-30 гидроплазма способна восстанавливать те клетки, которые убивает химия, помимо э, тех, которые она должна убить. То есть химиотерапия чем она сложна? Что она убивает не только очаговые клетки, да, которые должна убить, она еще и много захватывает тех клеток, которые, ну, как бы, можно сказать, там убира, убивают в организме. Так вот, гидроплазма она способна восстанавливать некоторые из этих клеток, восстанавливать не онкологические клетки, а именно клетки, которые нужны нам. Ну, То есть, опять же, для чего? Для того, чтобы опять вернуть организм к самодостаточности. Да? То есть, для тех, кто прошел химию, вся продукция компании Мейджер просто будет но как помощник очень серьезный. Они быстрее будут выводить вот это вот остаточное явление химии из организма и приобретать немножко другое качественное, другое качество своей жизни. Так с какого продукта лучше начинать? С любого, какой вам только по душе любого каждый раз слушаю каждый раз радость по команде спасибо большое я тоже всегда вот лично от себя могу сказать что я очень благодарна компании менеджмен People за их идею и за их такое отношение трепетное отношение к качеству ко всему то есть как они нас выворачивают на изнанку если бы только знали вот но я мы за это и благодарна и вам потому что благодаря вам мы сегодня можем действительно большому количеству населения уже рассказать о том, что еще появилось, хотя где-то в, в голове это не укладывается, как это возможно, но вы уже видите, что это возможно, и спасибо за то, что вы это доносите до остальных. Разводить только биогены нет. Разводить можно любой водой. Я вам говорю, что когда мы пьем биогенную воду, у нас она уже есть, мы уже вот эти вот плазменные структуры свои меняем, да то усвоение любого нашего продукта оно становится быстрее и лучше. Но это не значит, что надо на биогенной прям воде разводить. Можно на биогенной, можно нет. Я люблю всю нашу продукцию разводить в простокваши Очень помогает, например, простокваша такая, без сахара, без ничего, да. Вы можете там чуть-чуть меда добавить, там, ну, по вкусу, да. Я всегда как делала. Я брала простоквашу, которую сама же делала, и мешала в ней нут или протеина, который на ночь. И ему можно туда кинуть чуть-чуть изюма, да, там чуть кураги. Ну, так, чтобы для вкуса, да, там орешки, может быть, какие-нибудь там, ну, так, совсем чуть-чуть. Чтобы вкус был не только, потому что, конечно, он тыква, тыквенное семя имеет специфический вкус. У тоже есть нотка такая, да, такая, которая, если постоянно его кушать, то есть его надо. То есть из в, я всегда делаю, знаете, так тоже в простоквашино мешаю, туда зелени, кинзу я люблю, перчик, там еще что-то. У меня получался вот такой соус. И, допустим, я э, готовила там себе какой-то там, там, даже тот же салат я поливала этим соусом. Да, допустим, вместо сметаны там или майонеза или масла я делаю эту простоквашу с чесночком с луком там в смысле с зеленью ну то есть как хотите хотите также тот же нут можно и с сахаром я вместо сахара очень давно использую э, этот Топинамбур, сироп топинамбура. То есть вот вот там вместо меда там или это, то есть он тоже вроде как и полезный, и в то же время не вредный, но и в то же время сладкий. То есть чуть-чуть вкусы. Как хотите, вот как вашей душе угодно. Он совсем совместим. Любой из этих продуктов. При ревматоидном артрите не будет коллагену торгаться Вы знаете, вот, вот из опыта. Болезнь моей мамы с 2009 года. Из опыта вам говорю, что ну вот, ну не отторгает. То есть наоборот, мы ее только этим удерживаем. Мы удерживаем ее водой и мы удерживаем ее протеинами. А, у меня печные гельменты конечно, печень первая. Вот когда я буду говорить о тыкве, приходите на этот вебинар, пожалуйста, или я попытаюсь побольше дать в статье, чтобы было это. Вы же поймите, главное, запомните, главное, что у тыквенной семечки, это антипаразитарка. Если вы будете кушать вот эту протеину с тыквы, ой, концентрат тыквенного семени, вы от своих гельминтов очень скоро избавитесь. Печень вычищается и самовосстанавливается очень хорошо. Я очень много расскажу о печени. Я просто не хочу сейчас, мы уже с вами опять заняли полтора часа, а мне выделили всего час. Я никак не могу мало говорить. Вот, ну, прошу прощения за это. Ну, вот, видите, вот это все говорит о свойствах. Вот тут вот 18 листов полезных свойствах тыквенной семечки, а на печень там больше 40%. Так, огромную благодарность. Так, с вами и мы скоро закончим университет. Ну, похоже на это. В процессе производства не происходит, а в готовом виде этого нет, как готов продукт предохраняется от окисления. Ему не нужно предохраняться. Я же вам объяснила, что когда он уже вот разрушил, ну, в смысле, раз, вот, раз э, создался, скажем так, на э, эти, то на атомно-молекулярном уровне, если его посмотреть, то он каждая его вот эта вот э, крупинка, скажем так, этой вот похожей на муку да, субстанции такой, да, каждая крупинка это как отдельная такой вот немножко волокнисто и вот из этого пищевого волокна такая она вот она как ну как как в шубке такой, знаете, маленькой каждая это и вот это и есть плюс нашей технологии, да, не перемол механический, который покромсал эту структуру, а именно вот мы ее как бы вот вот Рассоздали, как бы, вот представьте, взорвали на мелкие кусочки, да, это, и каждую, получается, каждая крупинка сохранена вот в этой шутке. Там никакого окисления не происходит. Какая еда для спортсменов необходима? Вы знаете, вот если взять весь этот комплекс, то вся. Все виды белков, содержащие в проте в тыквенном семени, в ноте и в животном белке, да, плюс коллаген, это вообще для спорт, ну, понимаете, для спортсменов, чем хорошо, ну, в смысле, для спортсменов оно лучше тем, что у них очень много идет, им нужно тратить вот эту энергию, да, вот это все на, у тренировки и все. И для них просто немножко чуть-чуть больше усиленно надо вытаскивать из этой продукции. А в принципе мы с вами, как бы принимая такую продукцию, мы все потихонечку становимся, можем становиться спортсменами. Многие знаете, как говорили, что... ой и едим на вашу тыкву, ничего в ней нет, да, ну вообще ничего происходит, нет. Я говорю, ну ты так по постройнела, похорошела, хорошо выглядишь, что прям совсем ничего не происходит. Нет, ничего, это просто вот я начала делать гимнастику, я стала ходить в бассейн, я говорю, а раньше почему нет? раньше да, чтобы не сил не было, а сейчас силы откуда взялись? Ну это вот потому, что я начала ходить. А почему ты начала ходить? И понимаете, и вот, и вытаскиваешь, вытаскиваешь. ну да, ну ладно, ну это просто все совпадение вот знаете есть категория таких людей я всегда улыбаясь на них смотрю потому что если человек не мог ходить в бассейн или бегать по утрам, да, или вставать там на кардио тренажер потому что у него не было сил а тут вдруг после месяца приема какой-то тыквы непонятно еще и там может быть не совсем вкусный у него там захотелось ходить в бассейн понимаете энергия появилась ощущение появилась там Состояние появилось, и он говорит, а это все совпадение. Ну хорошо, ради Бога, главное же что? Главное же, что человек получает результат. А от чего он думает, получает? Это уже, ну я думаю, что не важно. Главное, что он его получает. Теряйте ли свойства гидроплазма воды при высокой температуре? Опять же, этот вопрос относится к гидроплазме, но быстро отвечу, что гидроплазму лучше добавлять в горячее. Да? Если вы, допустим, чай, то в чай какните. Кипятить, после третьего кипячения она исчезает совсем. После первого, первого кипячения она восстанавливается где-то на 70-80%. После второго кипячения она восстанавливается процентов на 30%. После третьего кипячения она разрушается целиком и полностью. Поэтому, если хотите ее с горячим, то просто добавляйте в суп или там в чай, в горячий. Но старайтесь ее не кипятить. Дегидроквертитинный У нас не дегидроквертитин, а биофлавоноидный комплекс. Он позиционируется как биологически активная добавка. Да. А, так, это ответила э, Анна Сапегиной. Не понимаю, почему вопрос. Если вы меня знаете лично, обратитесь ко мне лично. И вопрос не по теме. Я знаю, почему вода провисает э, и пахнет плесенью. Это происходит, когда айе добавляют на ночь в пыло. Надо непосредственно перед открытием добавлять одну каплю. Биогенной воды. Но здесь тоже немножко неправильно, но давайте я уже об этом буду говорить конкретно по воде. Светлана, после химии и онка операции можно пить абсолютку? сориентируйте по этому вопросу. Знаете, как бы сказал Виктор Михайлович, и не просто можно, а нужно. Вот я уже говорила об этом чуть ранее, да. Вся продукция компании основана именно на том, что она не улучшает или не ухудшает состояние. Она просто восстанавливает целостность организма, что вам сейчас и необходимо очень, потому что после операции и химиотерапии вы сегодня часть своего организма просто уничтожили. Вам нужно его восстанавливать. Вся продукция этой компании восстанавливает организм, поэтому не просто нужно, ой, можно, а нужно. разводить чуть теплой воде не поняла, что если протеины в какой хотите в воде разводить если говорить о гидроплазме или о биотермальном комплексе, или абсолютной энергии, то Виктор Михайлович всегда, да, температура не ниже, пожалуйста, температуры тела, потому что, опять же, соединение всегда, чтобы организм не затрачивал энергию на нагрев, чтобы внедрить его в клетку, ну, как бы пропустить в клетку, да, лучше пить это при температуре, не менее температуры тела. Но вообще он любит температуру 40-45 градусов. Так. Ну все, тут вопросы закончились, пошли благодарности. Я тоже благодарю всех слушателей. Тут вот есть последние вопросы. Главное, вы говорили, что дадите нам видео для информации о бальзамах. Пора говорить сегодня об этом. А информацию о бальзамах, видео мы сделали, и компания выставит его на сайте обязательно, не переживайте. Просто сейчас, насколько я знаю, с сайтом происходят там работы, и поэтому они что-то выставляют, что-то не выставляют. Ну, немножко терпения, дайте компании немножко э, упорядочить все, и все будет. Как говорит интернет, всему свое время. И я никогда не могла рассказать, извините, здесь написано, но в прошлых вебинарах вы рассказывали, что абсолютка может сработать на рост раковых клеток. Я никогда не могла об этом сказать, потому что это ну, не может, это так быть не может. То есть продукция, она не может, как, как вам сказать, сработать на рост клетки нет она когда начинает ее вытеснять это становится более дискомфортно для организма да и человек может при этом ощущать что у него усилилась это допустим усилилась боль вот у нас многие люди онкологические которых индивидуально мы вели да допустим когда принимают продукцию или там начинают не просто принимать ее внутрь а локально применять там и это то понимаете там получается такой момент, что э, когда начинается вытеснение усиливается либо боль, либо вот само оно как бы немножко отекает, да, и кажется, что как будто оно там это, ну рост клетки точно не, не и вы послушаете Виктор михайловича он об этом очень много рассказывает и очень много вопросов я задаю на видео про онка клетки, то есть немножко Вы немножко попутали понятия, да, послушайте его еще внимательно, особенно про онко, и вы все поймете, там другой физиологический процесс. И знаете, много да, вопросов по онко сейчас опять, и я думаю, что мы с ним еще раз сделаем вот чисто конкретное видео, может быть минут на 10-15, на чтобы он еще раз рассказал, что такое раковая клетка, как она растет, и что делает гидроплазма, что делает абсолютная энергия а что делает биотермальный комплекс, и уже добавить, что делает питание, да, чтобы он просто расскажет биологию этого процесса. да, И тогда все, у кого есть хоть какие-то подозрения, или там уже действительно есть на сегодняшний момент заболевания, будут видеть. Но я хочу понимать, о чем речь. Да, но я хочу еще раз вам сказать, вы поймите, что вот... Вся продукция, которая происходит, проводит, ну, производит Виктор Михайлович и совместно мы с ним, она это не лекарство. Еще раз услышьте меня, пожалуйста. Все, что мы делаем, мы даем ресурс организму, потенциал организму, чтобы он с этим справлялся. Потому что с раковой клеткой сегодня да, справляется также точно сам организм. Ему нужен сильный, то есть это иммунное заболевание организму, который начинает страдать онкологией, нужно очень усиливать иммунитет и нужно очень много ресурса, чтобы побороть это заболевание. то есть это не аутоиммунный процесс, это иммунный процесс да? значит нужно усилить иммунитет и проработать, так вот вся продукция нашей компании она и делается для того, чтобы восстановить организм и усилить иммунитет, понимаете то есть не гидроплазма на клетку влияет, не абсолютная энергия на клетку влияет. Организм начинает влиять на клетку. Все, что мы делаем, мы кормим, питаем организм. Вот и все, понимаете. Мы не воздействуем на саму клетку, вот именно онкологическую. Мы просто делаем целостными рядом клетки, да, или клетки другие, которые начинают, если им, если это, так, таких-то, скажем так, титров, э, такого роста не должно быть, то организм сам это начинает регулировать понимаете и чаще всего просто он когда происходит эта болезнь любое вытеснение какое-то оно всегда такое знаете дискомфортное но это не значит что это усилилось от того что вы там у вас ухудшилось состояние от того что вы начали это принимать нет Просто организм стал с этим ярче бороться. И такой простой пример на температуре. Я вам всегда говорила, да, что и Виктор Михайлович об этом говорит, что как только человек болеет простудным заболеванием, как только у него появляется температура, значит человек пошел на выздоровление. То есть всегда радуется. Главное, чтобы в этот момент поднялась температура. Все, поднялась, человек пошел на выздоровление. Но для организма же это дискомфортно. Но мы понимаем, что процесс пошел. Вот точно так же для любых клеток. Понимаете? То есть когда вроде бы вы чувствуете ухудшение или там у вас начинается дискомфорт, то в этот момент, наоборот, идет очень мощная работа организма. Это значит, иммунитет начинает все-таки выдавливать то, что ему не нужно по сути своей природы. Вот. Я на это могу ответить так. Гепатиты, смотрите, скажите, с гепатитом тоже справится. Гепатиты имеет разные формы, да, скажем так. Но у нас были случаи на Альфа-БФК, когда еще не было питания. Случаи даже с гепатитом С. Да, опять же, мы не справляемся с конкретным, сейчас только с конкретным заболеванием. Все, что мы делаем, мы делаем целостным организмом, он сам начинает с этим справляться. Смотрите, вот здесь вот очень хороший вопрос, Наталья. Я вам на него обязательно сейчас отвечу. Если у ли иммунное заболевание, то каким образом имеет влияние усиление иммунитета при приеме продукции? Тот вопрос, который мне все время задает моя мама. Говорит, почему ты говоришь, что он, вот, допустим, там улучшает? Потому что все слышат, усиливает иммунитет. А я не говорю, что усиливает. Я говорю, восстанавливает, нормализует. Восстанавливает тот иммунитет, понимаете? А заболевание надо провести перестроить организм и перевести в иммунное состояние человека, понимаете? И это тоже делает эта продукция. Почему? Потому что то, кому иммунитета не хватает, оно его усиливает. То, кому его перебора, оно его немножечко гасит. Но за счет того, что аутоиммуники имеют очень большие боли, не все идут на перестройку без лекарств. А лекарство разрушает саму гидроплазму, понимаете? То есть вот она пьет, преднизолон который гасит иммунитет да, за счет других органов и мы в нее вливаем гидроплазму этими литрами только почему потому что сам а вот сам преднизолон разрушает гидроплазму но что-то остается и ей это помогает да мы ее просто удержим она так решила она решила что она не хочет терпеть боль поэтому она будет то есть это было ее решение она будет пить а, этот предназалон, да, но при всем, при этом мы ее удерживаем. Я говорю, что для меня шоком было того, что когда в больнице она с кем-то лежала, вот две женщины, их трое лежала в палате, две женщины у них было меньше титров парэвмоторного артрита, но по само заболеванию там СО или РО, как это проверяется, сейчас не буду углубляться, да? у них было меньше титров, то есть она была самая из них больная, они умерли. Одна умерла от печени, у нее разложилась, а вторая у нее инсульт случился. То есть, да? То есть как действуют иммунодепрессанты? Они действуют на другие органы, отвлекая при этом иммунитет. Иммунитет там начинает бороться, из-за этого у них вроде как облегчение наступает. Они поэтому так и называются иммунодепрессанты, они давят иммунитет. Но мы ее поддерживаем именно тем, что мы помогаем ей восстанавливать немножко, хотя бы немножко, даже на фоне приема лекарств хотя бы немножко восстанавливает. То же самое у тех, кто химию проходит. Да? Понимаете, почему мы везде убрали, и я никогда не говорю усиливает, мы всегда говорим восстанавливает, делает целостным для самореализации, само, это, самоорганизации, то есть сам организм все делает, только берет то, что ему нужно. Поэтому усиливает неправильно. И поэтому все, кто, если есть присутствующие, которые страдают аутоиммунными процессами, без всяких, вы можете спокойно применять эту продукцию, поверьте, вот уже из опыта, я говорю даже на близких людях, вы спокойно можете ее применять, абсолютно спокойно, потому что она не усиливает иммунитет, что плохо для аутоиммунных процессов, а просто его нормализует, восстанавливает, таким, как он должен быть. Если он слишком там пере, ну как, съедает, да, то мы немножко это хотя бы как можем уравниваем, вернее продукция наша уравнивает организм насколько может это воспринимает. Я надеюсь, что вы меня услышали, потому что это очень серьезный вопрос. Все, кто читают или думают, что продукция, которая все люди, которые страдают аутоиммунным заболеванием, боятся слова повышает иммунитет, и я понимаю, почему. Не бойтесь с нами, не бойтесь. Все, что вы делаете, вы просто делаете более устойчивым ваш организм ко всему, к любому заболеванию. Смотрите, вот здесь еще один вопрос. Я правильно понимаю, что ваше производство organic production и производство Виктора Михайловича – это разные структуры? Смотрите, в связи с тем, что требуется, Ну, есть такие юридические аспекты, да, мы есть у нас, есть отдельная организация Organic Production, есть отдельно э, организации, которые там директоры учредители непосредственно, Виктор Михайлович, но мы сегодня исключены соглашением и меморандумом, да, то есть всю производственную часть выполняем, и он выполняет на его ТО, скажем так, э, с, в которое входит он и университет выполняет научную часть, мы выполняем производственную часть, и компания Imagine People, она выполняет свою часть реализации, распространения, то есть продвижения, скажем так, продукции, мы сегодня вот так тесно связаны. Когда не было имейджин, мы были тесно связаны с Виктором Михайловичем. У нас общие патенты, общие работы, общие статьи, общие публикации, то есть, но юридически мы, да, как два разных а, субъекта. Но а, по соглашению, по меморандуму мы как единое целое, то есть вот как единый структурный, как единый организм. Ну, все, я думаю, что на сегодня мы с вами закончим. Потому что действительно время вышло. Спасибо вам огромное за то, что выслушали, за то, что э, были. И вообще, еще раз низкий вам поклоны огромная благодарность за вашу работу, потому что у вас она не менее сложная, чем у нас, потому что вам приходится объяснять, отстаивать. Э, продукцию, которую вы тоже, надеюсь, полюбили и принимаете. Я всех благодарю. До новых встреч!